Во сколько у нас снега навалило во дворах. Снега у нас здесь, а. на крышах сантиметров по 20, лишних по 30. Ну что, погнали. Хватит сидеть уже. Сегодня погодка позволяет. Позволяет. Давно вы уже у меня здесь сидели. Почти месяц. Но. Ну, пошел в гору один. Второй. Вот, молодец. Видно, тяжелый. Видно, тяжелый. О, какие будем. Типа. Вкусные для яшки. О, молодец, Арика потяжел. Добавил игры. Ага. Так, тетеля долбанул. Эти горы поперли. Уже ничего не боятся. Сразу вверх поперли. Уже прожженные, уже испытанные. Вот что значит привыкать можно ко всему, и голуби уже привыкает. Красавцы. Торпеда пошла, смотри, как в гору, а? ну, молодец, за десятку выдала. А, такие молодцы. Надо вас гонять хоть раз в месяц. Ох, молодец. Еще один одиночка уже. Надо его вычислять и закрывать. Такие на племя надо, чтобы хорошо в лед шла птица. Начал играть уже. О, все, молодец. Все свое доказал вроде. Посмотрим, где я тягу. Всех хороших уже закрыл. Остались одни не раскрылись до конца, но уже играет более-менее. Не гонял. 4 черных не открылось. Два, три сача, три сизых, четыре сизых. Остановил, чтоб десять не открылось. Бусы. Сиреневые, но ну, сиреневые все пошли открылись, осталось штуки 4, но ничего уже, красивые, много. Ну давай посадочку, первый пошел, ну, молодец, смотри как, а. хорошо, Всех не захватишь. Чего? Отвыкли летать, а смотри, как носятся, как найды. Тяжелый. Тяжелый. Ох, молодец. Тяжелый, Тасман. тяжелая какая. Ну садись, первая ласточка. Ух, какой тяжёлый. Ну, игры сколько. Зачастили. Ну, что сказать. Нормально. Ух, как помню, моему стали. Сразу, дать посидели. После защитки сразу в бой. Сизы, как всегда, в стороне, одиночкой. Боссы. Тут сиреневый начал пахать, лентяничает, но вот-вот должно щелкнуть у него, что-то там, уже замечал столбину выдернул один раз хорошо, крыло хорошее, широкое. Сизы пошел, молодец. Давай посадочку, замутите-ка хорошая. Сейчас вороны еще подойдут, будут мешать. А, да, хорошо. Садитесь. О, молодец! О, как красиво! Молодец. Супер. Такую почаще посадки. Жирку надо скинуть немножко. Уф-бомбовоз. ну поперба батарахтушка тарахтушка Пошла догонять. Ну, молодец. Супер. Ну вот полсотни смельчаков. Этот тасман, надо его отметить. Любит высоту. Первый пошел. О, молодец, смотри как. А. Хорошо. Отлично. Всех не захватишь. Всех не захватишь. Ну красиво, конечно. Красиво. Но тяжелые, а тяжелые какие. Тяжелые.